И любители психотерапии, как ваш энергетический уровень? Чувствуете ли вы себя измотанным намного больше, чем по вашему мнению следовало бы? Вы можете думать о своей энергии, как о воде, с вашим телом и разумом, являющимися ведром и в ведре есть дырка. Но как нам заделать эту дыру и получить больше воды? Давайте исправим утечку с помощью знаний. Вот несколько привычек, которые мы можем смешать, чтобы помочь с этим потоком энергии. Номер один. Наблюдая за множеством слезоточивых придурков. Насколько это иронично. Нам нравится шоу, потому что оно заставляет нас чувствовать. Но потом мы перегружаемся просмотром выпивки, и это заставляет нас чувствовать себя слишком сильно. Сочувствие – это здорово, не поймите нас неправильно. Но позволить ему взбеситься, накормив его душераздирающий шоу, превращают его в монстра. Со всеми этими эмоциями высокой интенсивности, постоянно наращивая, наши умственные усилия по подавлению и контролю эмоций «Включайся». Это дополнительное усилие означает умственную усталость, и ты получил это – низкий уровень энергии. Так что продолжайте хорошо работать с эмпатией, но дайте себе передышку с чем-нибудь пушистым время от времени. Номер два – делать неглубокие вдохи. Хотя дыхание происходит автоматически, у нас есть власть влиять на качество. Представьте, что у вас пересохло в горле. и так. Вы наполняете чашку двумя каплями, напиток, который нужно снова наполнять, это с еще двумя каплями, и повторите. В результате вы все еще испытываете жажду, а теперь ты тоже устал от усилий чрезмерных многократных заправок. Не скупитесь на кислород. Ограниченный ОО2 означает меньшее количество топлива для наших клеток и органов, и ваш мозг начинает паниковать, потому что «я чувствую себя немного задыхающимся». Это беспокойство просто делает дыхание еще более поверхностным, и мы уже чувствуем усталость, просто говоря об этом. Это действительно приятно – снять с себя оковы. Просто делает несколько глубоких вдохов. Полностью опуститесь к своему пупку и медленно выдохните. «Ты в порядке? У нас все хорошо?» Номер три. Планирование слишком далеко в будущем. Теперь планирование – это неплохо, это здорово. Это то, как вы сводите к минимуму такие вещи, как невозможность платить за аренду или быть в состоянии выполнить работу вовремя, так что ты можешь выйти. Но, как и в большинстве случаев, не переусердствуйте. Скажи это вместе с нами. «Баланс». Если ваш календарь фактически сделан из чернил и у тебя расписан каждый момент твоей жизни в течение следующего года, это может стать ошеломляющим. Вы начинаете обнаруживать, что ваш разум продолжает беспокоиться, о что произойдет в будущем, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что происходит сейчас. Эта предвосхищающая тревога все еще остается тревогой и может испортить вашу способность оставаться внимательным и закончить то, что есть под рукой. В конечном итоге вы добьетесь меньших результатов в целом и чувствуя себя далеко не звездно. Иметь свое время и все время ничего не делать – это необходимая передышка, чтобы остановить себя от крика к режиму выгорания. Это здорово, так что иди и расскажи кому-нибудь, вы можете перенести встречу. Возьмите напиток по вашему выбору и расслабьтесь. Номер четыре. Позволять маленьким задачам накапливаться. Это звонит гоблин промедление. Маленькое существо шепчет, тебе пока не нужно звонить дантисту. На этом светофоре все еще горят две лампочки из трех. Знаешь, чего они тебе не говорят? Множество мелких игнорируемых вещей будут складываться вместе, как вольтрон, и стать огромной вещью. Это продолжает стучать в глубине твоего сознания. Прежде чем ты это осознаешь, ваш мозг видит только этот огромный бесконечный список задач. Это ошеломляет поэтому это напрягает и беспокоит, и ничего не делает. Однако вы можете победить его, и вы все равно можете немного прокрастинировать. Шаш – это будет нашим секретом. Вы можете записать задачу в легкодоступном и видимом списке дел. Это позволяет вам разделить их на маленькие кусочки в разумные сроки, поскольку они не исчезли с глаз долой и сердца вон. Номер пять. Необходимость оставаться дома в течение длительного периода времени. Этот парень – крепкий орешек. Мы знаем, я имею в виду глобальную пандемию. Кто-нибудь… Да, по закону мы должны были оставаться дома около двух лет. Так что, если вы чувствуете себя опустошенным, в этом нет ничего ненормального. Журнал экологической психологии обнаружил, что люди нуждаются в природе, чтобы процветать. Почему? Они не сказали. Но исследования показали значительное увеличение энергии, когда вы проводили время на природе, даже если это было виртуальным или воображаемым. Они даже не ходили в походы или не лазали по горам. Так что иди вперед и ложись на лужайку или помечтать об этом наиву, чтобы получить небольшой толчок. Номер 6. Сутулый. Ты сейчас сутулишься? Мы знаем, что гравитация делает свое дело и это просто кажется намного легче, чтобы опуститься в свое удобное кресло. Но со временем вы истощаете свою энергию. Плохая осанка создает дополнительную нагрузку на наши суставы, связки и мышцы. Дополнительное напряжение означает усталость. Было даже обнаружено, что стоящий высоко, а сидение прямо, может помочь при депрессивных симптомах в дополнение к снижению усталости. Эй, думая об этом как о хорошем оправдании. Мы имеем в виду причину, чтобы пройтись по магазинам в поисках хорошего эргономичного кресла. Мы слышали, что игровые стулья стали довольно эргономичными. И номер семь – недостаточное употребление воды. Ладно, время суровой правды. Люди – это мешки с водой, серьезно. Мы на 70% состоим из воды. Короче говоря, нам нужны материалы, это действительно необходимо для жизни. Вода есть во всем, и если ты когда-нибудь хотел стать водным бендером, вы определенно будете знать, что большая часть крови – это вода. Поэтому, когда вы обезвожены, твоя кровь становится гуще, грязнее. Это означает, что он не так хорошо перемещается по вашему телу. Ты знаешь, что делает кровь? Все. Это идеальный курьер для всего необходимого в жизни. Так что, если все идет медленно, страдают все. И когда я говорю, что все, я имею в виду ваши органы и мышцы. У вас не может быть проблем с цепочкой поставок вашей крови и все еще быть заряженным энергией. Так что не забывайте иметь при себе свое личное секретное оружие против осадка под рукой – бутылка с водой. Оставайтесь увлажненными и почувствуйте заряд энергии. В нашей современной жизни есть эти подлые, казалось бы, нормальные привычки, это просто высасывает нашу энергию, но знание – это сила, и теперь ты знаешь. Что-нибудь из этого сработало с вами? Пробовали ли вы какое-либо из решений и как они сработали? Пожалуйста, не стесняйтесь комментировать, делиться и обсуждать. Надеюсь, эти советы придали вам энергии, чтобы посмотреть другое видео.